Всем привет, дорогие друзья! Упс, uh, забыл, что я показываю экран в этот раз. Добро пожаловать, uh, в, так сказать, в Educational Defrag. Я попросил uh, космонавта, uh, точнее, как, ну, как-то диалог так зашел, космонавт мне скинул, в общем, девочек. Я давно хотел сделать эту рубрику, потому что я этим, в принципе, промышляю давненько с американскими товарищами. Там Тутс, папи Сили, ну, их не знаете, но они играют и фраг, я им помогаю. Космонавт мне скинул демочек, я их посмотрел, ну, не все прямо, но посмотрел. Значит, в чем заключается данная рубрика, ну или не рубрика. Пусть знает, как назвать. В общем, заключается она в том, что... Ну, желательно вообще иметь собеседника под рукой, чтобы задавать какие-то вопросы, чтобы был какой-то диалог, потому что так, в принципе, понятнее, быстрее и так далее. Потому что, я не знаю. Ну, попробуем так. Если так пойдет, то ок. А, в общем-то, заключается в том, что я разбираю... Я могу рассказывать... По поводу роутов, которые человек может сделать, исходя из того, что он делает, как бы, то есть какие-то изменения в роуте, э, которые будут полезны. Либо просто, что поиграть, например, чтобы улучшить вот это, там, или как вообще улучшить то или иное, как бы, да, ну, такие моменты. Более глубоко, в общем, зарываемся в определенного человека и разбираем его демки. Не как на варкапе бегло. А более подробно. Очень большое вступление. Исправлюсь в следующий раз. Ничего страшного потерпите. но ну, давайте э, с бага начнем, да? Какие, какие здесь мы можем э, нюансы выделить? Вообще сразу, да? Раз это подробный разбор. Э, вообще я приготовил себе рисовалку, типа, которая, скорее всего, не знаю, не знаю как будет работать. Потому что она, типа, ключит. Но, возможно, мы обойдемся без нее. В общем-то, мы видим, да, что 520 серкл это не серкл. Нужно самое первое, что на картах... Ну, то есть, с чего начать, да? Нужно стараться делать хороший серкл. Если хороший серкл не получается, в любом случае он начнет получаться, если стараться его делать. Поэтому... Как бы серкл это очень важно. И 520... Давайте еще раз даже... Ой, я забыл скилл убрать если как бы не торопиться на старте да сколько у нас 7 минут сервер тайм если не не торопиться на старте то есть вот он пошел и как-то вот даже прыгнул не там не в том не в, не в том углу будем не он говорить а ты потому что мы общаемся непосредственно с, космо, с космонавтом надо как-то привыкнуть а, в общем-то, здесь ладно, здесь в остальном все приятно, все нормально. Здесь, в принципе, все приятно. То, что я увидел, меня, в принципе, порадовало, что и плазма здесь, и плазма там. Почему бы и нет? Здесь, конечно же, хорошо бы падать на джемпад, но я об этом говорил еще на обзоре. И вот здесь вот такой один из основных моментов... Ты берешь ракету и останавливаешься у стены, просто останавливаешься, а потом делаешь rocket jump. То есть вот эти же 800 у тебя могли бы быть, если бы ты просто продолжал прыгать, взял ракету на лету, так сказать, да, во время прыжка, и отстреливался бы сразу от стены. Тут, в принципе, не так далеко, не так высоко. Как бы тут как-то отмазок со стороны карты нету, чтобы тебе нужно было именно какой-то хороший рокет дать. В принципе, возможно, это недостаток опыта с ракетами, потому что и вот эта следующая ракета была да, с 800 на 1000, то есть ракета на 200 упсов. Это, конечно, тоже не очень хорошо. Большинство вопросов, сразу скажу, закрываются в дефраге с, с наигранностью, то есть с опытом, да, и чем больше ты играешь, естественно, тем лучше ты становишься, но при этом нужно себя контролировать, как ты играешь, потому что если ты постоянно играешь на похуй, типа, и ты не особо паришься, что ты там сделал неправильно, где можно получше сделать было, там еще что-то, то у тебя всегда так и будет, как бы. Но если ты э, смотришь за собой и стараешься анализировать, можно даже всегда очень-очень легко это делать, не обязательно это делать во время игры. Ты вот поставил там тайм какой-то, который тебя в принципе вроде устраивает, тебе он приятен. Ты идешь, смотришь демку и смотришь как бы со стороны. Где-то, может быть, ты Circle сделал плохой, где-то ракета плохая, где-то плазма плохая. Э, вот эти вот моменты вычисляешь – и уже в следующий раз, когда ты играешь, ты уже точно знаешь, что вот здесь тебе надо лучше, например. Таким образом ты как бы себя дисциплинируешь, можно так сказать. Ладно, поехали дальше. Ну, дальше вроде не особо будет чего сказать. Флики с ракетой хорошие, но все равно ракеты я бы, конечно, поиграл побольше. Давайте 0.1.6. Я не знаю, ну, тут, тут не очень, наверное, очень хорошие ракеты. И здесь вроде бы надо бы, да, как бы набирать скорость. То есть после рампы у нас здесь задача какая У нас, э, типа, получается Две зоны, Кар карту всегда можно Поделить на несколько зон Где у тебя сбрасывается скорость Либо не сбрасывается скорость, но Ладно, может не всегда Как бы некоторые карты просто One flow, так сказать Ну, говоря про эту конкретно и про Много других, множество других карт Давай так скажем Можно определить Несколько зон сброса скорости. Первая, это вот эта рампа, да? Давай, давай с самого на начала. То есть здесь ты набираешь определенную базу скорости, 1400, и здесь ты ее сбрасываешь. И получается, что... Ты, типа, набираешь с нуля. И во всех таких моментах нужно понимать, можешь ли ты набирать не с нуля. То есть какие варианты у тебя, чтобы вот этот вот ресет скорости, он произошел как можно плавнее или как можно быстрее, так сказать. И в этом случае... Я не уверен еще, кстати, насколько старые демки. Я не посмотрел там по датам. И не уверен, насколько космонавт в них уверен, что они как бы актуальны. Но будем говорить о том, что есть. Да? Вдруг все равно будет что-то полезно. В данном случае, так как это ресет скорости и здесь рампа, то что мы можем сделать? Мы можем начать поворачивать до этой рампы. То есть здесь ты просто вписываешься вперед разворачиваешься и прыгаешь, ну, жмешь вперед, здесь все верно, как бы до 320 смысла стрейфить нету, ты, ты кнопочкой вперед себе скорость набираешь. Но ты можешь начинать чуть-чуть поворачивать до этой рампы и прыгать на нее уже в, типа во время поворота. В таком случае у тебя не сбросится скорость до нуля, а она сбросится там до 200, условно. И это уже будет быстрее, потому что ты начнешь после рампы, начнешь стрейфить быстрее, у тебя вообще поменяется, возможно, спейсинг, и ты где-то там минус джамп из-за этого сделаешь. То есть вот такие моменты, они, в принципе, казалось бы мелочь, что у меня там 50 плюс 50 минус упсов, но это все очень важно на самом деле. здесь в целом все в порядке вот этот прыжок тоже он э, не особо важный в том смысле что где находится джампад вот он да то есть ты делаешь прыжок и ты ждешь еще очень много времени пока упадешь еще и скорость приходится сбрасывать то есть ты вообще его перепрыгиваешь по идее очень сильно перепрыгиваешь. Давай вернемся к этому джампаду подальше. В целом выглядит как бы хорошо, но вот эти вот маленькие моментики всегда можно исправить. А что мы здесь делаем? Если мы подлетаем примерно к джампаду, но мы не долетаем и как бы другого варианта нет, в таких случаях... Нужно не прыгать, а просто идти вперед У тебя когда есть какая-то базовая скорость Ты же не мгновенно там до 320 скидываешь Ну, на взгляд это мгновенно Но на самом деле ты типа еще по инерции Как бы эту скорость сбрасываешь, правильно? Поэтому Здесь ты можешь просто Даже если ты сделаешь все то же самое в демке В этой Ну, то есть в своем прохождении Сделаешь все то же самое, что и в этой демке Все те же скорости, да, давай возьмем Все как бы всю ту же базу, но здесь ты не прыгаешь, а, а просто идешь вперед и заходишь пешком на этот джампад, твой тайм уже будет быстрее, там типа на 300 или 400, то есть вот настолько это критично. Такие моменты тоже надо знать, и это касается телеп... ну, телепортов скорее нет, джампадов... Каких-то э, падений, то есть если где-то яма, в которую тебе надо упасть, но у тебя прыжок прямо перед ямой, я не знаю, там, там не будет вроде в демках. Может есть, но я, может быть, не помню. Э, любые ямы, любые оба, которые делаются вниз, да... Всегда у тебя задача начинать падать быстрее. Так и здесь у тебя на джампад у тебя задача попасть на джампад как можно быстрее. Это, это следующий ресет типа скорости. То есть тебе нужно от рампы до джампада как можно быстрее дойти. И вот, это, вот эти лишние полпрыжка которые ты просто падал на джампад, они очень негативно сказываются на тайм. Здесь, оп, с джампада мы его не считаем. В принципе, здесь теледжамп как бы, но я не знаю, у ты что делать теледжамп или нет. Будем считать, что умеешь не очень хорошо, но тележампы по-хорошему бы уметь, конечно. Здесь тоже, видишь, у тебя получается как? У тебя дабл-джамп из телепорта, и ты прыгаешь, типа, ты прыгаешь, ну, где-то здесь, да, условно. И ты будешь... Вот яма, вот про то, про то, что мы говорим, да? Здесь нет варианта э -э соскользнуть просто с этого подъема, чтобы не делать лишний прыжок, потому что там оп, нам надо словить с прыжка, да. Но что ты можешь сделать, чтобы прыгнуть раньше, чем вот это? Ты можешь не делать double jump из телепорта. То есть в этом случае, если ты видишь, что у тебя спейсинг всегда, например, получается под double jump телепорт. В этом случае ты тоже просто идешь пешком. В этом это нормально. То есть на стадии этой игры тебя никто по голове как бы не ударит, что ты там. Ой, я мог бы спейсинг изменить. Мог бы сделать вот так, а просто беги побыстрее, и все получится. Нет, это так не работает. Нужно манипулировать, в принципе, тем, что мы имеем. Э, на самом-то деле. И здесь вот у тебя, то есть если ты захочешь улучшить эту карту, у тебя вот уже целых три, три места, где ты можешь попробовать что-то другое. То есть попробовать наилучший вариант для себя. Здесь ты не делаешь э, даблджамп из телепорта, при этом желательно подучить теледжампы. А теледжампы учатся, я надеюсь, ты смотришь внимательно. Можешь зайти на Capcorp TJ. Это карта с теледжампами. Можешь там попробовать, если у тебя будут проблемы с теледжампами, э, не знаю, ролика у нас нет по теледжампам, ну не знаю, спроси зерга, <laughs> в конце концов, пусть помогает, вот, ну, я не очень хочу просто в теледжампы вникать, в плане обучения кого-то специально, я, я лучше может быть ролик сделаю, если в этом будет необходимость. В общем-то, здесь ты очень долго падаешь, по идее. То есть, можно побыстрее тоже. И следующий, следующий момент здесь. Как бы ты просто поднялся и прыгаешь вперед. Но здесь же стенки везде. И вот это тоже надо смотреть. Я, я опять же, не уверен. Возможно, сейчас... Возможно, эта демка просто там, типа, с прошлого месяца. И ты сейчас такой смотришь. Блин, да, вот тут так, тут так надо. То есть, ты, может быть, это все знаешь. Но в тот момент ты этого не знал и не делал. Либо не видел. Таких э, возможностей и не делал этого. Но в любом случае для всех, опять же, раз это публичная запись будет, наконец-то, так сказать, то по этой стенке нужно плазмить. По этой стенке нужно плазмить, а плазмить это всегда быстрее, чем стрейфить. Такие дела. А, так. ЛК Арка давай посмотрим. По поводу пустов я тут прямо в принципе, не подскажу, да, то есть э, э, на тему рокет бустов у нас есть целое видео на канале, поищи, как делать рокет бусты. В целом, как бы вот ты его сделал, ты выстрелил, ты чуть-чуть проскользил и ты прыгнул. Возможно, ну, я бы не сказал, что ты боишься потерять скорость. Тут скорее момент отсутствия опыта и наигранности с бустами на ракете. И если как бы вообще, если ты хочешь, например, именно подзадрочить РГБ. Э, э, давай будем говорить терминами, если ты хочешь подзадрочить РГБ, ты просто, например, берешь... Там, пишешь мне, блядь, Вуди, хочу забить, значит, на варкапы. Хочу поиграть RGB недельку. Дай, дай мне там карт штучки 3-4. Я тебе дам карт, и ты их просто играешь вместо варкапа. Если ты пропустишь варкап, ничего страшного не случится. Без тебя там э, никто не умрет, так сказать. Наоборот, ты подрастешь и научишься чему-то, пока там варкап какой-то идет. Ну, например, ты... Решишь, что если варкап не очень интересный для тебя, ты будешь играть другие карты, которые тебя будут развивать. И это работает именно так, в том, в том плане, что если ты хочешь научиться делать RGB, тебе карты, где там один RGB надо сделать где-то... Да, посреди карты, она тебе не поможет вообще. Если ты хочешь научиться РГБ, нужно просто взять яйца в кулак, так сказать, и дрочить карты, которые чисто на РГБ. Вот как ЛКАРК, -ка, например. Я лично учился на ЛКАРК, и я страдал две недели, прежде чем я вообще начал понимать, как их делать. Но суть тут как бы... Тут в принципе я хочу отметить просто хорошее решение так как скорости немного и до стены лететь далеко, чтобы сделать выстрел, да, от стены тут космонавт значит у нас просто стреляет под себяшку и достаточно неплохую, кстати, на 200 уцов очень даже хорошо в принципе решение неплохое acceptable, так сказать но вот если интересует РГБ, если интересует ПГБ в том числе Никогда не рано этому научиться Тем более у тебя уже база какая-то есть Ты уже нормально играешь У тебя руки, так сказать, потихонечку выпрямляются Самое время попробовать что-то выучить Что-то новое понять в этой игре Все ролики есть, значит, на канале Поищи плейлист Я не помню, как фраг теория, по-моему, называется плейлист Так, и я видел вот это... А, вот можно уебком баран тоже глянуть, кстати тоже интересная карта ну серклы срклы надо подучить как их делать у меня просится код дом, домой надо его впустить М ну вот типа даже вот тут ты типа <einige> ты вроде стрейфишь как бы да но как бы и нет в таких моментах, конечно, э, ну, такое за собой нужно замечать. Я, в общем, к этому веду, что если ты не доводишь, надо прямо, типа, бля, я не довожу. У тебя должен, у тебя должен срабатывать триггер, типа, что я делаю хуйню, и доводить до Цигаза. Возможно, ты без него играешь, это другой, конечно, вопрос. Но тогда у тебя должен быть триггер, типа, бля, у меня скорость не растет. Тогда вот такой триггер. Ну, тут, в принципе, все неплохо. А у тебя же была ракета. Ну, ладно. Ну, я, я больше именно для того, чтобы вот это вот... Что ты просто, ты пропрыгал, типа, прыжка 4 и вообще скорости не получил. Вот такие моменты нужно отсматривать. Но ну, это, видимо, какая-то старенькая вот эта демка, кстати, Space Cat. Пока еще не космонавт, пока еще не МКС. Uh. Ну, здесь, да, это, видимо, старая демка. Не, не будем ее... Мы посмотрим, конечно, но мы не будем ее подробно разбирать. Я думаю, сейчас ты сделаешь гораздо быстрее, и уже вот обновленную версию тайма можно и посмотреть. Ну, в общем-то, я не думаю, что стоит прямо, может быть, не стоит растягивать, да, 20 минуточек, хватит нам. А, ну товарный склад, вот можно глянуть. <coughs> я его не посмотрел, но я карту знаю. Товарный склад тоже интересная. В общем-то, это больше на фон карта приятная. А... Ну вот, отличные же вообще ракеты. То есть человек знает, что он делает. Человек знает, понимает И это всегда приятно смотреть такое И как бы под себяшки Это очень классно, что ты их просто берешь и делаешь Никаких трудностей у тебя, ну, возможно Никаких трудностей у тебя с этим не возникает В общем-то, основная суть Ты можешь, типа, ты можешь, конечно, типа такой, да, понятно как, вот На все моменты, да, которые я сказал 0.1.6 до ФВЦ БАК-43 э, ЛКР Ну, про ЛКР-ка не особо там что-то, да можно, можно найти еще, конечно, всяких э, Так сказать, изъянов Когда можно зарыться совсем глубоко Но суть такая, что из того, что я вижу, как бы, я не уверен, опять же, насколько старая, например, 0.1.6 Вот эти вот базовые моменты, особенно с прыжками, там, до, до джампада, с прыжками до оба Их нужно прямо высекать, должен быть триггер, что, типа, здесь я слишком, типа, слишком поздно начинаю падать Или здесь я... Почему-то очень много теряю, типа, что лишний прыжок перед джампадом. Так, я, извините, кота пущу. Алло, алло. А, вот, так вот, о чем это я? Да-да-да. В общем-то, очень хорошая. я не знаю, смотришь ты свои демки или нет, но... А, как только ты начнешь смотреть демки свои почаще и начнешь видеть, где ты... Не, не доиграл, так сказать, не дожал И начнешь это искоренять Как бы, ну, не искоренять А как бы улучшать свой тайм Вот, например, 0.1.6 Я тебе сказал, да, что улучшить, что-то возьми Я не говорю, бери все Я не говорю, что нужно сразу все изменить Но, по крайней мере, хотя бы старт Вот этот вот э, Поворот после рампы Его нужно попробовать сделать, чтобы прочувствовать Как это вообще работает Место, по сути уникальное как бы его не встретишь на тысячи карт но ты никогда не знаешь когда ты его встретишь и встретишь ли вообще поэтому дефраг части больше типа про импровизацию но есть и какие-то основные э, так сказать основные э, аспекты которые Применимы ко всему. Например, что вот этот ресет скорости на рампе. Там можно начинать поворачивать заранее. У тебя будет чуть больше скорости. Этот момент с джампадом. Он вообще всегда и везде встречается. Момент с обами, с падением, там с джампами, Тоже везде всегда встречается. То есть, вот эти моменты базовые. Их нужно учитывать. Их нужно пытаться исправить. Ну и в целом все. Если, я не знаю... Ну, ну, нужно, в общем, работать над ошибками. Я даже так не знаю, что я заблудился в своих мыслях, что я хочу сказать. Но товарный склад очень хорошая, мне понравилось. То есть, это, видимо, какая-то свежайшая. Ну и, конечно, то, что ты там не пострейфил, это да, это надо исправить. В общем-то, я не знаю, наверное, все. Наверное, все. А, вообще, если, если, я не знаю, ну, во-первых, спасибо Космонавт, что отозвался, так сказать, и скинул своих демок, но а, Я надеюсь, это видео было для тебя хоть чуть-чуть полезным Это у меня первый опыт именно на русском языке, на русском как-то тяжеловато Плюс я, плюс обычно э, надо в... голосом, конечно, друг с другом общаться, но тут Привалило, так сказать, работаю сегодня, поэтому я просто пишу уже не это. Пишу, потому что есть время. Времени больше нет. В общем, надеюсь, что было видео полезным. Остальным ребяткам, кто хочет, любые скиллы, абсолютно любые скиллы. Чем выше скилл, тем интереснее как бы зарываться в детали, да, потому что... Какие-то базовые вещи исполняются, а вот уже какие-то такие нюансики интересные, они уже бывают, пропадают из виду. И высокие скиллы, конечно, по поинтереснее разбирать. Ну, в плане, что, возможно, новичкам именно поинтереснее смотреть, какие, что, смотреть что топовые игроки тоже не идеальны. Если кто-то хочет также принять участие, так сказать, в этой акции, пожалуйста, Отправляйте мне только не пак демок, чтобы я смотрел каждую я на, Мне на обзорах демок вот так хватает по горло, вот честно Я тут, конечно, я не все посмотрел Я посмотрел те карты, которые я знаю, как я сказал в начале И, ну, кроме товарного склада, я ее загрузил, да, при вас Скидывайте мне, типа, две, я не знаю, три демки Можете вообще скинуть одну но какую-то хорошую, да если, если вы считаете ее хорошей Мы можем подробно именно по этой демке По этой карте посмотреть И в принципе вот таким же макаром Что общие, Про какие-то общие вещи мы обязательно поговорим В общем-то на этом наверное все Спасибо космонавту Еще раз надеюсь, еще раз, еще раз надеюсь Что было полезно Если было не полезно Пишите в комментариях, если узнали что-то новое, пишите. Не узнали что-то новое, тоже пишите. Будем улучшать, это, так сказать, пилотный выпуск. Будем улучшать процесс, что-то придумаем. В общем-то, всем спасибо, так сказать, за просмотр. Спасибо еще раз космонавту, и всем пока.